Так, Тики, сейчас я дошью тут. Да, мастерю, блин, а где у меня тут краски? Так, там, поговорите, там, с Тики. Ой, с Дусу, точнее. Как у тебя дела, дус? Ой, не знаю, как мы сделаем. Вот так. Какие хорошие потики? Да что там сейчас? Можно Сделаем и так лесу, и о и вот так с таким оттенком белым. Вот, да. Во, а смотрите. На да. так и я и потом и... доделаю. Сейчас надо и бежать навстречу с ма... с мастером фу. Так, давайте, пошлите. Может, Только -то нет, через верх не пойдем. Да вдруг вас кто-то увидит. Пойдемте да. через низ. Я вам... так, не помещается еле так все идем идем давайте отключи. так пойдемте вот так за домом все равно никто нету вы но э, но э, что, с, так, сядете за э, я скажу где вы сядете вы сядете за за лавочкой там поздоровайтесь с мастером фу и потом спрячемся Так что это такое так, все, пойдемте быстрее, быстрее, быстрее. За лавочку, за лавочку. О, здравствуйте, мастер Фу. Тут идти к вам и с вами хотели. Давайте прячьтесь. Здравствуйте, мистер, мистер Фу, мастер Фум. Спрячьтесь. Да-да, как вот дела, мастер Фу? Что-то хотели. Нужно передать тебе, что это? Макароны. Ну, что? Для... А, акватрансформации, да? Я так понимаю. Только, Тусу, ты больная, что Душу, ли? Тусу, прячься, Студит быстрее. Так. А сейчас увидят. Делаем легче. Поймут. О, давай, прячься. Вот так вот спрячьтесь. Давайте. Прячься, вот прячься, тут прячься. сделаем. Никто здесь не заметит. Тихо, да. Вон, можете поздороваться с Квами. вами. Но все равно, все, сейчас нам надо идти. Почему Путь такой? открыт. Так, к Вами, давайте за дом, за дом бегите. За дом? Ладно, все, мастер, нам надо бежать. Быстрее за дом, за дом, за дом, за дом. Быстрее. Ускоряемся. Душу, быстрее побежали. Ускоряемся за дом. До Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Что, ускоряемся, мастер, фудал? он дал трансформацию для ну, для О, Так поднимаемся, поднимаемся. Тай быстрее, быстрее, быстрее быстрее быстрее быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Все, поднимайся. Все, идите сюда. Так хорошо. Привет. Маша. Так все, ладно, я тут буду. А вы кто? ну-ка не трогайте к вами уйдите Нет, туда прячемся, прячемся вы кто что нибудь? вы делаете в моей комнате на хранителе сюда. Вот сюда и так как вы используете талисманы поезд вы что мы используем талисманы и что? Короче, так как э, у тебя талисманы не шкатулки, а ты с собой их носишь, мы э, по статье 590, 9, 9, 590, 590, 590, ты я должен сейчас забрать шкатулку. Ты язык mm -hmm. По правилам, ладно, по правилам. Но мне мастер говорил, Хорошо. сейчас я тут важный звонок к вами сидим, важный Хорошо. звоночек. Блин, Алло, мастер, забрать, тут ä, проблемы, Идите, а, зайдите ко мне страшный. в комнату, если вы рядом. <связь> ну Ушел от к вами, быстро. Что вы все позволяете? <связь> Здравствуйте, мастер, кто это и вообще, знаете его? Знакомы? Раз, что тут происходит? Ну вот, как залетел какой-то мужик с, ус с бровями. Ты верховный ну, И чё он тут забыл? Че ему надо? Я хранитель, сухарь. Слышишь ты, <клышленный> бездырь, ты еще раз ты меня назовешь. Так, сухарём? так, детки, не ссоримся Завыщи. в моей квартире. Сам замолчи. Ты чё, сам умный? Я тебе сломаю нос в следующий раз, старпер. А что здесь происходит? Не твое дело, да. иди. Здравствуйте, мастерфу. Привет, Олег. Ну тут, короче, пришли какие-то деды. И... Ладно, мастерфу это мастерфу, а какой-то пришел мужик. И Нет. так, все, успокоились? Нет. Успокоились. Я... О, а ты кто? А, а вы ты... кто? забыл я коллегу. коллегу ну а вот олег я хранитель... <свеч> первый раз вас я вижу вас я тоже его первый раз это сейчас подождите тут мы сходим вы тут поговорите об хранительских <свеч> там делах э, все такое там Поговорите, а мы сейчас это, я сейчас схожу, мы придем поговорим тут с ним, надо да нам марш. юридически поговорить. Так, ну. есть идея просто свалить. Пойдем сюда сюда, а? сюда, сюда, сюда, сюда. Ой, извини. Давай, заходи, Олег. Так, прыгай вверх, вверх. Прыгай. Тихо. Поздравляю, мы упустили их. Так, заходи. Все, спрячься где-нибудь. Я здесь спрячусь, ты иди где-нибудь спрячься. А я в комнате буду. как ты под... Нет, идем за мной, я тебе покажу. Пойдем, пойдем. Со мной. Вон там, спрячься вот здесь. Я не знаю, чей это дом. А, это мэр Эклипс, это Эклипс и дом. Ну, спрячься здесь. А я спрячусь там. Ой. Ладно, я буду спрячусь. Мы их найдем. Да-да-да, найдите ну, нас. Так, а я здесь спрячусь. Так. Тики. Давай. Так, мы что это... Да и не давай. Возьмем вот так. Надеюсь, он не обидится. Привет! Я умираю. Привет! Ау! Кто это вообще? Ой. их Бука. Букашки еще нету, да? Приветики. Обама нет, я Здравствуйте. Букашка, мистер. Как у вас дела? Кто меня назвал свиньей? я Свиньёчек, какие-то проблемы есть? Чё вы тут расстрелялись, нечего стрелять? Мы на рас... Вы на расстрел пришли, коверную смерть, а это еще не... мы у вас вернули талисманы. Ага. Ой, мечтах точно. Нам уже это шесть раз и... говорили, Финь, то, что да вы что -то там... Кто че? Да. Вообще, не... глухой. И ты тоже плохой. Свиньёчек. Так, я вижу два, я два с... напали на Ну, мне пофиг вообще. Так, мы поможем. Ах ты. Давай, кот, сзади. Сзади, кот, нападай. А где еще И один? Он там? Ой, а вот он. Да, а да, чё вдалеке стоишь? Это, да? Не букашка? Мистер Бак это это, это это букашка. Ужал. Он букашка. Так, мы их заставили Ой, в не помещение. Трогай, не трогай людей. Головой. Не головой. Молодец, что людей. зашел тебе. Теперь мне здесь будет легче. Тебя вот бить. А там подадочек. на улице это сложнее мне вас доставать. я ей выйду Так, всё. Да? <Грех> Закр... Давай, быстрее. Ты... Где они? <глёжка> со своим а... Вот ты. А ум... <глёжка> <отчера>. Новые ну, <глёжка> ну, клоуны, конечно. Так, как мне... Пролезть. Какая у вас? У вас я хотел... в ловушке спасите. Я тебя спасу, мистер Бак. Где ты, мистер Бак? А, здесь дырка. Ой. Ладно. Ах, я здесь. О, а в бассейне работают твои силы. бассейн бассейн, да. Мы в бассейне. Давай. Ну давай. Ну, давай. давай. ну только откидывайте и можете. Да, вот Опа, тебе. А куда это мы полетели? Попался. Упался. Ой. Свинья. Свинья не Ой, ой-ой-ой. А тут нашелся самый умный, да, по в кавычках? Да, конечно, мы самые умные. Ну что ж, по, по уме вас, Букашка, да. Свинья и Кухня. Три хранителя коммунизировались вы... гениальны. Вы Я думал, вы а контролируете назад, свои... Какой у вас название? Великая троец Великая троица трое. Ту-ту. Пока, мой хороший. Так, Пегела, надо сматываться. Давай встретимся на. Я пришлю тебе фотографию, где мы встретимся. Я еще не завод. Куда Пегела встретимся. Э, Привет, э, возле... возле школы встретимся. Куда да. я не Еще тебя А на самом деле мы встретимся. Шашлыч, Сейчас я отправлю фотографию, где мы в... встретим. Мы посмотрим, где мы. Стой, Спасибо, что мне это Где мы встретимся, я тебе сейчас отправлю на путь. Так, пигела вс ⁇ Мы их обхитрили и сказали то, что будем возле, там, возле школы, а мы там подмоги. не будем. Так, за мной. Но, кстати, это, этот глупый сказал, э, это глупое, Решил, не, решило не отключать голос. А, они не возле школы. Сюда, сюда, сюда пигела. И, ну, нас обманули! Сюда. Они так, рядом со школой. Так, всё. Мы были возле эльфовой башни, теперь мы... Не скажу, где... Ищите. Так, сюда. Они возле эльфовой башни, сто процентов! Либо в канализации! Ее в канализацию! <толевые> Разделимся! Где пигела? Найдём сожрем их в внутренности. Пигела. <толевые> Вон она, пигела, куда пошла? Я попробую их найти на эльфовой башне. Помогите найти мне в канализации их. Я вижу одного на эльфовой башне. Надо проследить за ними. Ты что трансформировался, пес? Хорошо, что я знаю твою личность. Ты следи за таймером. Так, тихо, они там пялятся, а -а -а. я вижу, стоят. Один из них стоит пялится на эльфовой башне. Так, пусть он пялится. Он да. нас не, ну, не увидит нас. Так спрыгнул, их. спрыгнул. Ну так у меня есть план. Какой? Может, шанс поражешь, поражешь? Мы еще мало знаем о них. Мы знаем только что, что они, у них есть оружие какое-то стрелять. И с ними бесполезно в дальнем бою. Где нам вы? надо, и... нам да. надо зажать надо их. У меня есть ш... идея. Где этот шашлык с букашкой? Мы их можем призвать и посадить в решетку, а там легче, а потом легче нам будет с ними... Слушай, а если я если они на... у меня есть идея, для сейчас глаза нас посадить, ты... что будем делать, а? Ты хотя настроена? Так на, давайте. У, у меня вот есть. Я знаю, как их надо какой. то расплави решетку. А тебя Ч... так, у, у тебя есть что? Так, у тебя есть что-нибудь? Ну, чтобы их чтобы поймать взглянуть? в капкан. Да, капкан. У меня есть фейковый талисман. Так, а что-нибудь другое есть? Еще что-нибудь другое. Да, что-нибудь решетка какая-нибудь. А, а решетка вот есть, да. О, давай, давай, давай. Быстрей, быстрей. Так. Тихо, я слышу. Тихо, тихо, я вижу, он уже рядом с нами. Он прыгает на дереве. Он рядом с нами. Так, встретимся у меня дома. Надо уходить отсюда. А. Так, все, уходим. Девочки. Вон он, он. я его вижу, уходим. А прыгает сзади него, я. я так, все, уходим, уходим ко мне к, к... А, в, ко в пекарню, идут пекарню. Идем в пекарню. Ко мне... Ко мне Срочно в пекарню, в пекарню, в пекарню, в пекарню. А. О. О, спасибо, что потолкнули. подтолкнули. Идут... Так, Еще, все, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Я их вижу. О, Один отомни Адриана. Жареная букашка. М Мы не жареные. Меня закрыли. А, нормально. Жареная букашка. Ну ладно. Заводи сиськи. Заводи сиськи. Букашка. Ой, Привет. Свинь... Привет. А, свинь. Пигела, заходи сюда. Закрывать? О, я это... закрыл. Смотри. Эх, на подарок. подарок. Так, бросили, пигела, да? пигела, пигела, пигела, пигела. Ага. Нет. Вы чё думали? Так, Они... надо разобрать. Ой, я дверь случайно открыл. О, нет. Ха, мне так и надо, чтоб ты вышел. Обманули. Мы должны уничтожить. Ну привет. Так. Мы не да, да. Нет, мы а полные без маны. Ага. Да, так, отойди. будет 30 леток. О боже, что нам делать? Стой. Мистер -бал? Я тебе... Как нам выжить? Как нам выжить теперь? А, а пойдем, я пойдем. Ты где? А что ты там делаешь? А что мы там делаем? Нет, я пощистко... Нет, неважно, Второй Что мне делать? с ним. Ладно, я сдаюсь. На талисман. Фу! Фу! Я, блядь, да, стойте, талисман. я тоже сдаюсь. Стой, не стреляй. Не стреляй. Мы Поверьте, мы не отдам близко. талисман. Но не подходите близко. И воплощайся. Хорошо, Нет. перевоплощусь. Нет, мистер Бак. Только не, не, близко. Ой. не близко. Ой. А вот ты попался. Так, теперь осталось еще двое. Это не честно, а, не ты ч ⁇ Ч ⁇ ты стоял из двери? Заходи, заходи. Закрой. Так, теперь Ваши, у меня есть... Другой план. О, привет. Ой, привет. Аккуратней. Привет. Выпусти, я скажу, что да. Хорошо. Я, ещё, а если вы хотите, чтобы если вы хотите, я сейчас заберу и сломаю вокуму. Нет. Тогда слушайте мои условия. Я могу в любой момент его там зажать. Еще раз стрельнешь, я его зажму. Ты понимаешь, что если ты заберешь заберёшь вокуму, то ты только детрассформируешь его, но по факту выслушишь вокуму. Ну... У вас в каждом сыре под вокуме, и одна вокума отвечает за одну Хорошо, Так что нам плевать. А если я вас, если вы сейчас не отдадите ваши штуки вот эти, Ты сделаешь? я позову Пегаса и он телепортирует вас всех в эти ящики. Вот в этот а и вот в этот. И я вас посажу. Ага. Вот, да, Та так. Сейчас, подождите, Пегас, надо взять мне Пегаса. Слушай. Ладно, стой! Стой! стой. Что? Ты... А давай? Пусти, вот, если не была. хотите сидеть там вечно, сейчас я позову пигаться и и ты и вы, и вы там будете выстрел? сидеть. <свят> ладно, ладно. Предлагаю сжечь отряда всю хату. Ну сожги пока что, я да, она не она у него угу. Мистер Банк в комнате, как. Я хотел закрыть, потому что я слышу, что вы хотели сделать. Банк, я тебе, я дам, Давай. Давай. Вот. Серьезно? Ты меня за дурака держишь? Конечно, потому что ты и есть дурак. Ладно. А сироп, значит, кот пострадает. Кот не пострадает, поверь. А вот я ваш не человек пострадает. Человек пострадает. Три, я Я... начну Эй. переносить. Ну, все, кота больше нету живых. Я буду Давай, переносить я сейчас помогу. вас. Самый агрессивный это у вас он, да? Ну, сейчас он окажется. Этот. Я его не знаю. Давай. Давай. Как мне открыть что-то? Так что, да, что не могу. Не отказываться. Фу, идиот. О, да, мастер фу! фу, вы молодецы! Идиот! Нет, мастер Фу. Спаси, мастер Фу, мистер. Из него изгнался кума. Он сам изгнал Акуму! Мастер, бегите. Фу! Стоять, Фу. Я, значит, тебя прикончу самостоятельно. Калки, привет. Я вижу, друзья не понимают, что так поступать нельзя. Поэтому перенеси их вон в те контейнеры. Да-да-да. Да, да. Так. О! Выходи. Слушаю. Нам надо супер -шансы. Привет. О, привет, сейчас я... Подожди, сейчас я... Оп. Мне ну, кое-что зачем надо сходить... Э -э -э там... Надо... Так. Лучше уходи, короче. Нет, нет. Ну, если хочешь, посмотри на вот этих обезьянок. Так, Талисман дракона надо взять. Ой, да мне это совсем уровень не нанесло. Эй, Я ты вообще... где? Пойдем нам поговорить надо с тобой. Да -да -да -да -да -да -да. На. Да, так, так, так, так, так. Мы ну, приветики. Такие. Как вам тут сидится? Прекрасно сидится. А пойдешь туда? Не пошел бы ты нафиг. Да, Все равно бесполезно. Да, все равно бесполезно, талисманкалки вас будет приносить вечно. что-то пойдет не так. Так, остался последний. Один отказался. Че, отказываться будем? Я тебя сейчас Ну сейчас хорошо, ну, тогда мы с... ну, я пусть использую будет. супер шанс. Кого-то надо поджечь. А можно я можно я ударю? Это... Да, можешь ударить его молнией. Отойдите. А мы его будем сжечь. До того, Хочешь? пока он не поймет, Хочешь? то, что... Его Но надоест много... не... Нет. Я, я лично с него уберу. Ушел, ушел. Нет. Не мешай нашим, нашему сумму. Тем суперсенцу. более сам ты свинина. У тебя самолешь он уже забрать талисман. Слышь, Короче... мы тебя спасли, ну, вот, тут нам, еще твой... выпендриваться будешь. Ну-ка вали отсюда. Да. <связывая> уходите отсюда. Где <связывая> ты? Молодый человек, расскажись по-хорошему. По по Готов отдавать? <связывая> Все, уходите. Ну хорошо, мы еще тебе. Уходите, кто вы там? Я даже вас не знаю. Уходите. С -с. Такого готов отдавать. Звал. Бака, я я Ребята, ищите, а он выронил эту фигню. А сгорела, так, не сам не шути. Fallait. О, Соли это, кстати, прикольно рисун. будет, если я в тебя Ребят. в такую фигню постреляю, Ау! как вы в нас. Uh, а, ты а я тут вот еще вот не отказался от на все. Так, все, теперь сжигаем эту фигню. Я пойду перезаряжу талисман. Так, его еще раз мне поражаю. надо сжечь. Так, я вижу, Сухань не понимает. Уходите. Нет, уходите. Сухань, иди сюда. Ну, на месте, пожалуйста. Я тебя могу, я не потеряю. Так, все, я сжигаю эту фигню. Да. Так. Пора изгнать демона. Ну, демон тупой. А. Ну-ка. Ну Хватит летать, ты меня задрал. Да, постой на месте. Никаких ветров нам не нужны. Смотри, Акума, подарочек. Давай. Ты мечтал сделать это. Да б... он, ну, он ну нет. Позвоночник а, я, я, я себе значит. Позвоноч... А, мне даже дожди... нет. Цып-цып, ко мне, кума. Почему я должен ее ловить, Реба... а? <связь> Подарок. Все, он, он должен Так. Ичь, попалась! Все, лети, маленькая бабочка. Так. Fanchen. Я вижу, не понимают. Чудесный. Мистер Бак. Фух, так, мне осталось... Фух, так. Надеюсь, вы усвоили урок. Да? Да, Сухань. Конечно, Здесь ты усвоил Marines. урок. Я уверен, что ты достоин. И вы здравствуйте, тоже. Здравствуйте, Олег тоже достоин. То, что нечего к нему ходить и тут высматривать. Да. Олег, ничего не достоин. Вообще, они, наверное, даже нет. Не волну... Без мастер разницы, то, что не его нет. Сам ты не достоин. Так, все, Пигела, нам надо жизнь. ходить. Вы? Мастер, они, фу. Наверное, всё, нам... Там, и и нам сюда сюда пора и идти. До свидания, сюда. мастер. Все, да до свидания там. мне пройти. И вам пора бы свалить с этого города. Тупой. Пан, не, ты, бей не бей его. Не бей, мастер-фу. Слушай, ну, что ты, свинья, я знаю твою личность, я знаю, кто ты, я знаю что ты. Так что не советую пан, меня бесить. И тебя, кто я? За мной. Вот, спор. все мастер-фу, давайте я вас доведу, а этот, этот человек вас убьет Иди, трансформация. Да, человек, вы что тупой, что ли? Дайте деду... Успокоит своего О, здравствуйте, слишком... здравствуйте. О, да. Давайте доведу. Вот вам исцеляющий подарок. Привет, Держите. Вот. Давай, фун. топай отсюда. Фун. Пора уходить вам, хранители фун, вы недоделанные. На. Знаете, исцеляющий, исцеляющий подарок. Я вам, я вам исцеление. Да дам. все, все, идите, идите пойдем. отсюда, идите. Знаю, пойдем. Пойдем. Все, до свидания, до свидания, хранители. Фу. Фу. Фу. Фу. Хороших Фу. Фу. Фу. вам. Эээээ... А канику. Пока. Ой, Фи, уходи ты. Алё, мастер-фу. Так. ты бит? Ой, сухо. Всё, уходи. Всё, давайте доведу Ходит вас. Где Давайте. Вы тут живете, мастер-фу? Ну ладно, все, мне... Ладно. К куда? <сёк> всё, давайте, до свидания. Так... Неужели этот кошмар превратился и все эти недоделанные хранители свалили отсюда? О, Ой, посижу. Вот этот сух... Так, вот этот сухар, надо двери уже... там открыть, а то и... а, закрывал. Я слушай, Ладно, О, привет. О, привет, ага. садитесь. Вот это сегодня пипец-то, я из окна окнатку смотрела, mm. Тоже на а вот тебе колу, и тебе О, вот спасибо. колу. И на тебе колу. О, да, и тебе спасибо колу. Было. Честь... Там а тебе У меня есть колы. Лихор... Mm. у тебя аллергия. Еще раз ты. А как тебя его сейчас зовут, я не знаю, я тебя впервые вижу. Его зовут. Я его тоже. Балбес его как зовут. Кошарчик. О, ну пойдем. А М -м -м. тебя как зовут, Ай, а, я застрял на Ты стуле. На Куда вы пошли? Де... Что вы тут делаете, люди? Просто посидим Ладно. на кухне. Мы посидим на кухне, мы ничего не знаем, мы ничего не видим. Не знаю, я ничего не видел, тоже... Хватит торты жрать. Еще раз. А, Это... Ты, что? ты меня чё меня? торты Вы все жрешь? Ты знаешь, сколько они стоят сейчас? И сколько один у нас денег? Рубль, да ты за свою жизнь столько не зарабатываешь. Я один рубль за, минут, за секунду зарабатываю. Да, ладно. Вы сломали цветочек? Конечно. Вы сломались Василек? Офигели? В моем доме еще Васильки ломайте. Все, пусть там спят.